Полна красоты и щедро делится с нами, открывая все новые и новые тайны. Пять эндемичных сибирских растений и уникальные технологии экстракции позволили специалистам создать уникальный комплекс «Эндемикс» для всех линеек биологически активной косметики Siberian Wellness. Эндемикс – комплекс полезных веществ эндемичных сибирских растений. Эндемикс – усиливающая биологически активная добавка в каждое средство по уходу за вашей кожей. В состав комплекса вошли растения-адаптогены, которые эффективно используются в биологически активных добавках для поддержания здоровья леутеракок, сагандайля, красная щетка, байкальский шлемник, липзея или моралий корень. В отличие от традиционных способов экстракции, революционная технология Eotectis позволяет сохранить живой сок эндемиксов с высокой биоактивностью, практически полностью извлекая из растений полезные вещества. Действие Eutectis-экстрактов, входящих в комплекс эндемикс, доказано клиническими исследованиями в условиях ин Даже при концентрации экстракта в одну сотую процента, исследования показали убедительные результаты. Содержание комплекса эндемикс в биологически активной косметике Siberian Wellness в 30 раз выше, чем концентрация, используемая для тестов ин Демикс препятствует выделению металлопротеиназа, одного из основных разрушителей коллагена при воздействии солнечных лучей. Эффективность защиты выше на 21,7%. Сохранение молодости кожи на клеточном уровне на 26,4% меньше состарившихся клеток за тот же период времени. Регенерация клеток кожи, темп просто кератиноцитов новых клеток эпидермиса выше на 26,6%. Современный комплекс биологически активной косметики «Эндемикс» Демикс значительно усиливает действие косметических средств и продлевает молодость вашей кожи. Биологически активная косметика с комплексом Эндемикс. Красота, усиленная природой. Siberian Wellness. Настоящая природа. Настоящая наука. Для людей.